Здравствуйте, меня зовут Федулов Алексей, я являюсь специалистом по маскотерапии. Меня зовут Федулова Яна Босов, я маскотерапевт, психолог, специалист по инициации мужской и женской зрелости. Все мы носим маски, и эти маски, как правило, усложняют и затрудняют наш контакт с самими собой, со своим истинным «Я» действительно у нас много масок и они на каждый случай жизни с разными людьми мы принимаем разные маски совершенно неосознанно их одеваем на себя в каждой социальной роли но проблема состоит в том когда мы их не снимаем не осознаем не продолжаем использовать в своей личной жизни и маски как препятствует нашему истинному контакту не только с собой, но и с другим человеком, мешает выстроить гармоничные отношения. Так существуют ли э, методики, которые э, позволяют снять эти маски? Да, такая методика имеет название маскотерапии и была разработана 30 лет назад Гагиком Михайловичем Назлояном, и использовалась поначалу для лечения тяжелых форм зависимости, таких как алкогольная, наркотическое и таких психических расстройств, например, как аутизм В настоящее время методика совершенствуется учеником Гаги Конослояна Сергеем Антоновичем Кравченко и имеет название «Лицо личности» и является арт-терапией нового поколения Предназначена она для тех, кто хочет лучше понять себя ну и найти свой путь, ведь если мы лучше понимаем себя, то значит мы лучше понимаем зачем мы здесь. Есть такое выражение, мы находимся в контакте с окружающим миром настолько, насколько мы находимся в контакте с самими собой и если этого контакта нет с самим, с самим собой, то нас может не получаться что-то во внешнем мире, либо проблемы с деньгами, либо в отношениях, либо с родителями, либо с детьми. А этот метод позволяет а, все это вывести на поверхность. Здесь а, ну, вы все это, более того, вы сами все это создаете. И а, работая над портретом, вы чувствуете себя творцом и мы приглашаем вас в нашу группу заниматься и познавать, познавать себя, открывать себя для себя. Группа будет проходить в Москве, это будет либо вторник, либо четверг, будет все под видеороликом написано. В группе будет 6-8 человек, у нас будет совершенно камерная обстановка, где каждому будет пространство, время, и будет возможность делиться своими впечатлениями, получать обратную связь от других людей в таком близком друг-друге контакте, расти над собой, собственно, раскрываться полностью. можете почувствовать себя творцами собственной жизни, собственного Я. Вы сможете лучше понимать себя. И вы получите массу удовольствия в лепке, держа свое лицо в руках, понимая, что вы его можете продолжать, совершенствовать и таким образом совершенствовать понимание самих себя. Приходите, будет интересно.